Сегодня тема проповеди «Я дверь» или Моисеева седалище». «Я дверь» или Моисеева седалище». «Я дверь». Это написано Иоанна, пожалуйста, дайте это мне написать. «Я есть дверь». Спасибо. «Я дверь». Ну, вот смотрите, вот посмотрите на меня. «Я дверь, Василий». Я же во Христе, я что же дверь. «Я дверь». А что это за дверь». А кто войдет и выйдет, и найти найдет. А как войти, а как выйти, а как пользоваться этим, Знаете, общие фразы все спроси, все расскажут что-то. Фарисеи рассказали все о Христе, Ироду, все, и сами же его распяли. Понимаешь? Можно рассказать и не знать, и распять. То, что ты, что ты знаешь. Поэтому мы должны не только это, просто знать теорию, а должны понимать, ну, войти и вкусить это, понимать смысл. Кто услышал и уразумел смысл, тот приносит плод. Тот поедет на машине, тот торт печет, тот что-то... А кто услышал, а не понял, как это, он ничего не может сделать. Ни поехать, ни сделать, не отремонтировать. Поэтому нужно иметь смысл. И вот «Я дверь». Христос говорит «Я дверь». Это... А что такое Христос дверь? Вот голова, две руки, две ноги. А что такое дверь? А куда эта дверь ведет? Второе. А что там за дверью? А какая мне, как мне пользоваться с этой дверью? А если я во Христе, то я тоже дверь. Христос на небе, апостол на небе. А сегодня где? Кто сегодня Бога представляет? Я. Я в Боге, Бог во мне. Значит, я сегодня в дверь для, для людей. Потому что Бог действует через плоть. Позовите Моисеева. И вот мы разберем такую, такую вещь. На Моисеевом всегда... Дайте, пожалуйста... Матфея 23 глава 1 по 13 стих. «На Моисеевом седалище сели книжники фарисеи, так? и сами не уходят, и другим не дают». Тогда Иисус говорит народу, ученикам своим, «На Моисеевом седалище сели книжники фарисеи». Значит, есть седалище. Это седалище – это как должность. Седалище – это как место власти. Седалище – это то, что вот, как должность, позиция, который, а? да, престол, который имеет обязанности и какие-то имеет права и какие-то способности, которые должны что-то там решаться. Сели книжники фарисеи. И так раньше на этом седалище сидел Моисей. А сейчас сели книжники фарисеи. Так, вы ну, сидели. А сейчас сидим мы, христиане, Поэтому мы должны понимать, это, вот это седалище, что мы должны делать. Поэтому Христос вдруг гнев на тех постерег, которые неправильно учат. Вот так, вот так, вот так должны. Это все дальше народа это все дальше решение Это седалище такой камень, что ничего не сдвинет. Аминь. Это, это седалище, на котором я езжу, являюсь. Являя свои, себя и свои дела. И так, что они велят вам, соблюдать, соблюдать. Это что они, Слово Божие, проповедует. По делам же их не поступайте. Потому что они неправильный образ. Говорят и не делают. Связывать бремена тяжелые. Дальше, пожалуйста. Неудобоносимые. Возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же, все же делает, делает с тем, чтобы видели их люди. Расширяет хранилища свои, увеличивает, воскрыли одежду их. Также любит предвозлежание на пиршествах и председаниях это, в синдагогах. Да? Приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Это то, что Дух Святый открывает и употребляет человека. Все же вы, братья, отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйте наставником, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите». Сидя на этом седалище. На этом седалище можно входить туда. И хотя чем войти, не допускаете. Вот проблема. Моисей сидел на этом седалище. Дайте будем читать дальше. Дайте, пожалуйста, нам числа 7, 2, 7.89. Моисей он был из числа священников, левитов. Это. И когда Моисей входил в скиню собрания, чтобы говорить с кем? С Господом. Слышал голос, говорящий ему, откуда с крышки, которые над ковчегом откровения. Между двух херовимом он говорил ему. Значит, вот Моисей, у него была такая должность, такое седалище, такая власть, такая способность, такие открытые двери входить через завесу так. Прямо туда, священник туда раз в году входил, а ему надо что-то, он заходил туда, обращался к Богу и получал оттуда ответ. И выходил с решением, с Духовного мира, с Царства Божия, выходил с решением. Вот вам, люди, вода, вот вам, люди, пища, вот вам, люди, тот, вот вам ответы на то, что нужно. Вот какая у него была должность, какое седалище. Потом это, на этом седалище сидели фарисеи. Они сидели, рассказывали это, а сами ничего туда не уходили и оттуда ничего не выносили. И говорят, это беда. А сегодня на этом седалище сидим мы. Почему? Потому что завеса разодралась. И через кровь Иисуса вход в духовный мир через рождение свыше и общение с Богом через кровь открытый. И теперь наша задача, мы, это, наша задача, Иоанн говорит, ваше общение с нами, так? А наше общение, которое выросли, с Богом. И наше общение с Богом. Потому, а вы общаетесь с нами, говорит, Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот так подражайте и научитесь. И будете вырастить, и будете такими же. Потому что вы такие же дети. Семена, плода не приносят. Вырастите и будете приносить плод. Пока общайтесь с теми, которые общаются с Богом, чтобы получить правильное знание, правильное питание, правильную жизнь. Понятно? Поэтому вот, вот седалище – это то, это то, это дверь Царства Божьего. Хорошо, идем дальше. Самое главное – не спешите, Рассуждайте. Давайте вот, дайте нам, пожалуйста, картинку первую о земле. Земля – это пример Царства Небесного. Теперь земля – это пример Царства Небесного. Копия земля Царства Небесного. И вот не спешите, просто самое главное понять смысл. Не, не летите, а рассуждайте. Вот смотрите, вот картинка земля. В нее попадает семья. Оно проходит путь роста до возраста и когда вырастет, оно приносит плод, правда? Теперь давайте разберем земля. Земля. Скажите, вот сама земля, она в физическом мире все может или нет? Молчите. Она может родить слона. Человека, апельсина. Апельсин, да. А слоны откуда? А что слоны кушает? С неба питается или апельсинку кушает? Это, это что? Она может кита родить, она может нас родить. Что? Что? Все рожает? А уголь откуда? А нефть откуда? А электрическую откуда? Все земля творит. Так же? Значит, получается, земля в физическом мире все может. Глаза такие красивые, как у вас родители, так же? Нюх, обаяние, она все может. Апельсины, мандарины, рыбки, ну, птички, она все может. Вот этой земле, вот, вот, дай мне указочку, пожалуйста, да-да. Это, в этой земле попробуем, в этой земле все есть. Так, как оно? В этой земле все есть. Вот, в этой земле так, все-все-все есть. Там есть в этой земле мандарины, апельсины, доллары там, <смех> но бензин, это алмазы, неф, ну все, алюминий, глина, песок, кирпичи. Все, что вам надо, в этой земле все есть. Аминь. Дальше. Эта земля – это преобраз царства духовного. В духовном мире тоже все есть. Мы благословены всяким духовным благословением в небесах. Но эта земля – это преобраз земли. Мы должны видеть, земля, она все может. И дух тоже все может. Да? Все может. Так? Но, это, но оно, видите, в земле вот здесь все невидимо. Оно все есть там. Но оно невидимое. И смотрите, единственный путь, как все оттуда идет, вот, вот как отсюда появляется видимо. Если взять, тут мы... Я не успел это делать. Если взять, то, например, вот здесь прорубить, это, прорубить шахту, так, можно добывать уголь. И получается, шахта — это дверь, которая из там невидимого уголь появляется. А рядышком можно скважину пробить. Это, и оттуда неешь пойдет. А тут скважину пробить. газ а, пойдет. А тут карьер сделать. То есть это дверь брилина Или там руда какая-то. Или что-то будет выплавлять. Все может быть. А я видел в горе такая полоса, вот такая, раз, такая полоса, золото там идет, на золото добычу в экскурсии был на Аляске. Так вот золото такое вот, так идет, и они там добывают. Там везде, и вот шахта такая прямо в гору входит, и там ищут золото в рудниках. Ну это ну, не рудники, а там в горе. И вот все есть. И вот, и вот шахта, вот чтобы вот этого невидимого там что-то появилось, есть двери через которые копают таскают и все это не живое так железо все оттуда идет а вот есть двери бог надел такие двери фабрики вот такое вот семья оно вот деревья оно из невидимого делает яблочки и вот это семья Превращается в дерево и становится дверью, которая из невидимого делает видимое, из несъедобного делает вкусное съедобное. Аминь. И вот Христос говорит: Я дерево зеленеющее. Какое дерево? Я дерево духовное, живое дерево. Так, а вы сухие если зеленеющий такое дерево делает, так что же с вами тогда будет в 70-м году, так? Это, и говорит, я дерево, и я что? И я с духовного мира качаю, то есть становлюсь дверью, вот во мне духовный мир. И я с духовного мира являю плоды физический мир. Аминь. И говорит, я семья, который принес ангел, говорит, у тебя родится сын назовешь его так-то, так, и это, и он вырастет и станет там спасителем. Семья выросла, усовершившаяся, сделал виновником спасения для всех. Значит, рост тренировался, вырос и стал виновником спасения. Значит, Христос – это семья, которое прошел, вырос, так, и приносил плоды Спасение, исцеление, освобождение, воскресение Очищение, мудрость И все через него И мы видели жизнь, и кушали Жизнь явилась Откуда явилась? С духовного мира Аминь. Аминь Понимаете? Поэтому мы должны понимать Если Господь говорит, я дверь То должны понимать, что это за ну, Что такое дверь Вот ветка, это дверь из корня. корнях к винограду. Это же дверь, через которую проходит все. Вер. И вот Христос говорит: Я лоза виноградная, я дверь. Вот тут все, в земле все есть, друзья. Но оно проходит через двери, только является. Хорошо, идем дальше. Но вот, а живое через семена. Что такое семя? Семя, друзья, это чудо Божие. Это семя и сказал Бог, так слово, и это слово стало плотью. Оно облеклось орех, орех облекся в орех. Орех сам духовный, но он облекся в, в, в форму такую. Бог каждому семени дал разное, чтобы мы сорта понимали. <смех> Не одинаково все делают надписи, так? А мы сорта. То такое, то такое, косточка вишня такая, абрикоса такая, огурца такая, там все. И мы все имеем разные семена. И там в семени есть дух. Потому что слово, которое Бог сказал, это сказал слово, это семя. Так Библия говорит. И смотрите, что Бог это слово. И он с невидимого все сделал видимое. Правда? И мы смотрим, что когда попадает вот сюда слово, так, семя, там в этом семени есть внутри дух жизни. Правда? Оно состоит с видимое. Написано, видимое принадлежит нам, а невидимое Богу. Дайте нам, пожалуйста, это второзаконие 29.29. 29. Это стишок, запомним, он очень важен, этот стишок. А потом опять картинку дадите: сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам, сынам до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Так, давайте возьмем так. В, это, в то, что мы видим, орех открытое принадлежит нам. А то, что внутри. Дух жизни ореха, или в семени человеческом, или в яйце, орел, курица. Там есть дух жизни. Вот открытое принадлежит нам орех, а сокрытое принадлежит Богу. И мы являемся сотрудниками с Богом. Плушайте внимательно. Мы сеем, поливаем, возделываем. Сеющий, поливающие ничто. А дальше кто делает невидимое? Бог возвращающий. Значит, мы сотрудники у Бога, Коринфянам написано. Мы работаем. Видимое принадлежит нам яйцо под курицу положить, так? Это, или картошку посадить. Это наше дело. Мы видим, какое семье семья. А, а, а сокрытое чудо, как с этой земли появятся абрикосы, апельсины? Мальчики, девочки, мы это не знаем. Это сокрытое. Но все Бог делает через человека. Дайте нам, пожалуйста, опять картину. Что делает через человека? Успеваете? Самое главное – это не лететь. И вот. Дали картинку, да. Итак, смотрите, мы берем, не спеша, повторим. Самое главное, чтобы дошло. Это вот семья, открытое принадлежит нам. Это орех, это абрикоска, семья, это картошка, это там какой-то цветок, лилия. Это нам принадлежит, так? А сокрытое там внутри дух жизни растения, это принадлежит Богу. И мы сотрудники, мы берем эту семя и сеем вот сюда в землю. Это наша работа сотрудников. А вот дальше корешки пустить и туда яблочки дать, так? Это Божье дело. Мы сотрудники. Понятно этот час? Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. И вот семья, повторяю, оно не приносит плода. А что приносит плода? Выросшее дерево. Поэтому Христос говорит, я семья, я есть путь, и вот ваша жизнь, яблочко. Аминь. Я семья, слово, я есть истина, я есть путь, истина и жизнь. Хорошо, дальше. Дайте нам, пожалуйста, вторую картинку с этим. Настоящую. Да-да, это. Не-не-не, вот. Давайте теперь посмотрим... Берем. Вот небо. Теперь возьмем. Та же картинка. Все то же самое. Только вот Агнец, я виноватый, приношу барана, исповедую грехи свои. Священник берет, возлагает руки. Он такая дверь у него, так? такая седалище. Возлагает руки на барана, исповедую грехи. Соседу морду побил, забор поломал, что-то там впортил. Подрались, все. Вот такое. И исповедал эти грехи, руки возразил, исповки, исповедовал, а потом говорит: «И, Боже, в Израиле грех появился. Грешник появился. так Убить мы грешник, ненавидим все, за ножа зарезал, и кровь принес, говорит, все, мы грешника убили. И этому говорит, иди с миром. Придет Агнец, Христос за тебя рассчитается. А сейчас веры держи чек. Аминь пойми, что ты делал. А теперь мы в духовном мире, когда я согрешил, я прохожу в веру, исповедую, как священник исповедовал, возлагал руки на голову, так я исповедую, Господи, каюсь, сделал то, то, то, то. И когда ты исповедуешь, то кровь акция в духовном мире омывает. Все один к одному. Только то в образах, чтобы мы сегодня духом перешли и работали в духовном мире. На всяком месте, не в Иерусалиме где-то там, а на всяком месте, в любое мгновение этот Агнец работает. Понятно? Дальше, дальше и смотрите, и то же самое вот духовная земля это духовный мир. Вот дух Божий, смотрите, дух Божий носился над землей, так? И Бог говорит: да будет то. -то". И Дух это делал. Это что делал вначале? Это Духовный, дух, духов, он говорил Слову, Слово, который Дух Божий носился, но ничего не делал. Как вот земля есть, она ничего не делает. Почему? Нужно семя. Так и вот Дух Божий носился на земле, пока Бог не говорил, и сказал, да будет то, -то". Так? Говорит, семья. И когда он семя посеял, тогда Дух Святой, Духовная земля, приносила плод. Понятно? И мы сегодня... Те, к сыны которые Бог делает новое небо и новую землю, которые рожают новых людей, не через физическое семя, а через слово. Мы сегодня рожаем детей Божьих. Мы сегодня церковь, дом Божий, где кормим детей Божьих, где они растут, садятся на Моисеевом седалище и приносят плод. Аминь. Итак, смотрите, вот Дух Божий носился над землей. вот носился над землей. но ничего не было. Отец, это что он делал? Духовная э, Земля духовная, духовная земля есть. Это И что Бог делал? Ничего не было. Он Слово Божие, Слово Божие говорил. И когда он говорил Слово Божие, так, тогда духовный мир появлялся. Появлялся. И теперь давайте возьмем себя, давайте возьмем вот ваше сердечко, вот это ваше сердечко, вы есть дух, живущий в плоти. Физическое семя должно попасть в физическую землю, а духовное слово, которое суть дух, должно попасть в дух, в сердцевину, в сердце наше. И когда проповедовали Слово Божье, вы приняли Слово Божье в сердце, это и сказали, надо, чтобы вошло и вышло. Слово вошло и вышло, каюсь, Господи, отойди, Сатана Иисус, будь моим Господом. И когда вы приняли семя, дух и сказали Слово, то произросло плод спасения. И так все, без него ничего не бывает. Поэтому нам нужно понять вот эту картину, и все, что нам нужно, нужно исцеление. Я беру Слово Божие, куда не в разум, в разум это духовная духовное семя, в разуме не рожает. Разум, разум — это, физ, это физическая ну, часть, сторона. Разум — это дверь, в которой, через, через которую она пропускает духовный мир, физический мир. Чтобы духовное царство Божие внутри, оно через мою волю, через физический разум оно прошло и законно действовало духовное царство на земле как на небе поэтому мне нужно не в разум, а в сердце принять. в разум, в Аврааме было в разуме слово, но он растворил в сердце и начал сказать, я отец народу, то есть у меня уже внутри слово в голове, я знаю, что Бог мне обещал детей, я знаю, что обещал, так но не, не хватало дерзновения говорить, я отец народу а вот, а он, когда принял слово, то говорит: "Я те народа, а что такой герой? Потому что в сердце у меня слово, и оно не вернется тщетным, но исполнит то, для чего послано. А для чего оно послано? Дать мне Исаака. Значит, я не постыжусь. Почему? Потому что я верю в живое слово, где в сердце моем. И вот мы должны видеть, что вот мы получаем духовный. Вот духовный мир, так? Духовный мир, духовная земля. И мы сеем Слово Божие, Его нужно растворить. Вот Иосиф растворил слово, что папа, мама придут, братья поклонятся. Растворил, носил, носил. Не дал, чтобы грех читочки сели, не дал, хранил, хранил. Оно принесло плод, принесло плод. Вот так и все. И вот нам нужно, наше сердце это дверь. Это, дальше это слово у Иосиф носил лет 15. Давид царство носил тоже лет 13. Не знаю, сколько там бегал по горам. Так? Пока это слово станет плотью. Моисей 40 лет. И много апостолов 3,5 года. Но носили это семя, и оно, оно, чтобы оно выросло. И когда оно выросло, и в духовном мире ты не видишь, но идет рост. Рост вере, рост любви, рост во всем. Вот. А потом оно проносит плод. И вот, смотрите, поэтому вот это семена, которые мы сеем, повод должна быть крепкая вот вера. Вера это корневая система, которая питает дерево, питает дерево. И вот это семя, так, оно должно питаться отсюда питаться, отсюда, оттуда воздух, оттуда вода, оттуда все, оттуда кислород, оттуда солнышко сверху все, и оно берет все для вас. Ты берешь. И приносишь плод. Так же самое. Я сын Божий. Ой, Господи, Господи, солнце, правда мое, ангелы мои, царство мое, кровь моя, все мое. Я жажду, Господи, и наполняюсь совсем. Для чего? Чтобы мне принести плод. Поэтому мы имеем дерзновение через дар праведности, через белой одежды, Приходи к престолу благодати и кушать все. Кушать всякую благодать. И благодать всем духом, дух премудости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, Дух Господень, прибудь на мне, аминь. Это престол благодати. Вот вот это семя, так, прежде чем это семя было посеяно, все вот это, земля это благодать, вода это благодать, кислород это благодать, солнце благодать. И она должна всем питаться. Если она не будет всем питаться, не будет плода. И так же само Бог говорит, все для вас, мы должны научиться, как дети Божии, что все для нас. Вот вас дома, все для ваших детей. Вы же за них все дадите, все. вы работаете на них. Вот так и Бог, и благодать работает на нас. Сын дан вам, берите кровь, берите все, питайтесь. А я говорю, Господи, этот карапуз Василий приполз, ты же знаешь, что он пока не наестся, и он тебя не отпустит. Все. Я такой, говорю, все, я мне, как я людям в глаза буду смотреть? Как я? Вот что-то на днях было продавилось. Я когда после поста приезжаю, вот, у меня всегда неделька такая война. Всегда приезжаю после поста, что-то я получаю больше. А Сатана хочет, чтобы я остался таким. Я говорю, нет, это всегда схватка идет. Я говорю, нет, Сатана, не пройдет. Не пройдет. Я говорю, Больше, какой-то такой какой-то день, ночь путается. Как-то я чуть-чуть даже ну, перепутал, в чувствах запутался. И вдруг вспомнил, как мне Бог говорит, что-то, Господи, как-то где-то там, там было так хорошо, и что-то еще, что-то тут я запутался, и вспоминаю, как мне Бог говорит. Я однажды встал, ой-то-то, ой-то-то, ой-то-то, ой, Господи, что такое. Говорит, давай поговорим через час молитвы. Я сразу понял, как только пять минут помолился, десять как надо. Все, а потом, ну давай поговорим нет, не надо ничего говорить, все ясно. Все ясно, друзья, есть стандарты, которые птичка так махнула. А что-то я лечу на, на, на землю, а не вверх. Слушай, надо махать определенное количество, чтобы лететь. То есть и везде и свои стандарты. Принес жене 500 гривен, а что там бурчит. 500 гривен, даже сейчас в магазине не стоит идти. Каблуки дешевле. Хорошо. Так, немножко так мы разбираем, да? Лам, я хочу сегодня не спешить. Итак, когда мы сеем семя, так, что мы делаем? Мы с работниками, мы в этом семени видим будущий плод. Мы в этом семени видим будущий плод. И мы видим там жизнь внутри. И мы сеем верою процентов и уходим спать, чтобы Бог взрастить нам это семя. Вот точно так же само Бог, говорит, дайте нам, пожалуйста, на 15 глава. Вот точно так же самое мы должны перейти в духовный мир. Не надо вот много исповедать ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты, ты сам веришь в то, что говоришь, или нет? Я тоже исповедовал. это хорошо. Но надо исповедать. Я беру исповедование это как коробка спичка, как кресало там и искру, чтобы загорелся огонь. так? Как это самое, как я за жена ухаживал, ухаживал, пока. Бегал на свидание, пока ребенок не родился. Ну что, это процесс. Пока беременность не придет, пока трое не родилось. Это... Это... это пока огонь не загорится, пока семе корни не пустит. Так? Это... И мы исповедуем, слава Бога. Я в прошлый раз говорил, как пастор, друг мой. Исповедовал, исповедовал, исповедовал, о а вере никакой. Потом пух! Это слово отсюда опустилось и сюда. Оно растворилось. Он ее поливал, исповедовал, работал. Пух, крышки пустила, Бух, что-то загорелось. Все, пошел, помолился, человек исцелился. Лучше. вот Поэтому мы должны вот брать какое-то слово и работать на ней, поливать, и, и растворять его. И как только оно растворилось, ты почувствуешь. Мне как-то Бог говорит, жевал-жевал, о, проглотил. Я уже ты проповедовал, радовался ты в откровении, проповедовал все. Но оно какое-то было рядышком, я ее ощущал, но она не моя. А потом, бух, мое, ух, и мне так захотелось, внутри уже такая сила, уже это мне говорит, а уже делать это. Слава Богу. И когда ты растворил это, растворил слово, это тогда, тогда ты бери это, что растворил, и как Авраам говорит, я отец народу. И Авраам, ты мать народа. Он сказал, и стало так. Вот отец сказал, да будет земля, да будет вода. И стало так. И первый человек, Авраам, сказал, Сара, ты мать народу. А Сара первая, женщина, сказала, ты отец народу. И как Бог сказал, и стало так. И как Авраам сказал, так стало. И как Моисей сказал, так стало. Мошки пошли. Море двинулось. И как Исаак, этот, Иосиф, сказал, вы поклонитесь мне. Два раза передал им. И поклонились. И вот мы вот должны учиться понимать эти картины, чтобы мы не пустое слово из разума говорили. А мы растворили в сердце и уже говорили, ну, как в, как в плод возделываемой семени. Понимаете? Есть люди о спасении много. Вот я сын пастора. Я же знала о Боге. Но в 26 лет оно отсюда залезло сюда. Понимаете? И оттуда взорвалось, что до сих пор бурлит. И надо отсюда говорить. Поэтому лучше всего, есть какая-то проблема, исповедуйте Слова Божие. Славьте Бога, поклоняйтесь, благодарите Бога. И вдруг, бух, взорвался, огонь появился. Слово и тогда скажи это слово, поблагодари это слово, я ставлю крестик, и я больше не прошу. Я говорю, Господи, я свои у Бога просить не буду. Никогда. Все, я уже с Богом решил этот вопрос. Я жду, Господи, что делано? Вот, вот сегодня опять день, смотри, нету ничего. Я жду, же вылезти, появиться, где, где плод там. Семья есть, дерево поливаю. Это что? А девушка на какой ветке появится там у меня? Опа, домик. Это, я жду это дело, от Бога жду, и я исповедую, и я не останусь в стыде. Я верю в это. Аминь. Аминь. Итак, давайте, будет вам, что вы не скажете. Давайте еще раз посмотрим на землю физическую. Что вам надо, вы берете семя на базаре и сеете. И будет вам, что вы не, сказ что вы не сказали на базаре, чтобы дали вам, и что вы не посеяли. Так или нет? И так же само в духовном мире. Будет вам, что вы не скажете. Но надо картину держать. Пока оно не сбудется. Хранить добрым добром, чистом сердце это семя. этот видимое твоя часть. А невидимое, откуда оно, как оно появится, как Его Иосиф сядет на троне, и братья придут, кто их приведет и поклонится, это не твое дело. Твое дело чек держать, а мебель привезут. Твое дело семя держать. А возвращающий Бог. Мы сотрудники, Семя имеет дух, имеет видимую оболочку. Видимую оболочку, чтобы ты знал, что делать в физическом мире. Потому что земля рожает плод. А дальше, чтобы ты верил, сделал свою часть и вошел в покой. Не дергался. А кто уверовал, что будет по его словам, что он посеял, отдал Богу, тот вошел в покой. Как и Бог ушел, а в покой ушли мы, пошли мы уверившие, которые створили Слово. Уверивали что? Что будет мне. Не я сделаю, а мне будет от кого-то, от Бога. Хорошо, давайте теперь закрепим материал. Еще пару минут есть. Но скажет кто-нибудь, это Коринфянам 15 глава. 15 глава, запомните, это самая великая в Библии всей глава. Самое совершенное, самое полное. Там все, что вам надо, вы там найдете. Но скажет, так мне Бог. Создал, но скажет кто-нибудь, как воскреснуть мертвые и в каком теле придут? Безнассудно, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое такое. Но Бог дает Ему тело как хочет, и каждому из семени свое тело. Значит, каждое семя, оно не такое, как дерево. Абсолютно совершенно другое. Яйцо и курица это разные вещи, правда. Орех и дерево это разные вещи. И край, и кит. Не, кит там выражает. И край и щука это разные вещи. Да? И вот семя обо, но там в там семени заложен чертеж. Есть дух жизни чертеж, через который Дух это, делает соответственно тебе. Поэтому ты выбираешь чертеж. Хочешь форель, бери. И такую икру покупай. и сделай. Хочешь что-то, ты, ты, ты делаешь что-то. И бери, занимайся. Хочешь что сеять, ты выбираешь. А И ты сеешь, а Бог дает каждому телу. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Но давайте скажем, Бог дает ему тело. Как хочет. Поэтому, все, которые приняли Христа, верьте, держите это семьи, исповедуйте, каждый день благодарите, «Бог, ты мой отец, я еще не вижу в себе Христа в полной силе, царства в силе, подумай, что тебе делать сегодня, я верю, принимаю благодать и доверяю тебе, ты да, тело мне должен делать». Ты же Христу дал, дал, апостолам дал, дал, он работал, слово плоти, работал, вот моя очередь. Как тебе? Вина нету. Что делать? <смех> Христа нету в силе. Что делать, Господь? И Бог будет что-то делать. Есть тела небесные и есть тела земные. Я вам показывал картину тел, семян земных. И картину семян спасения, крещения духом и так дальше. Есть, тела, есть семена небесные. Слова Божьи. И дальше... Э, Иная слава небесных, иная слава земных, иная слава Петра рыбака, иная слава Петра апостола, рожденного свыше и выросла, правда, разная слава. Тень даже исцеляла. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, звезда, звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых, а мы уже совоскресли Христу в духе. И должны жить по этим закону. А потом еще и тело наше воскреснет новое. Но сегодня мы, Павел говорит, вы воскресли. Петр говорит, вы все воскресли. Вот. Так, сеется в клении, восстает не кление. Сеется в восстает в славе. Сеется немощь, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, а есть тело духовное. Как написано, первый человек, первый человек от семени плоского. Стал, рождается, стал душею, ну, первый человек был сотворенный, но рождаются люди от него, от семени человеческого. И они, написано, они душевные, стал душею живущей А последний Адам есть дух животворящий. Это семя духовное, невидимое, которое в духе должно быть, в сердце, не в разуме, а в сердце. Вот самое главное, вот этот процесс, растворить его, ну, взять и верить, поливать до тех, пока оно корни не пустит. О, это моя часть, я чувствую, я, я чувствую, о, ростки пошли, все. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, это мы рождаемся по плоти. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного? Давайте скажем все вместе. Будем носить, носить и образ небесного. Где Христос носил этот образ? В себе. В себе. На земле? На земле. Где Петр носил образ? На земле. Во имя Иисуса встань и ходи. Павел говорит, вы доказательство, что Христос ли во мне? Вот дела, посмотрите, плоды. Он работает. Аминь. Дайте еще, пожалуйста, Иоанна 3 в одну точку, чтобы мы сегодня уразумели, что вот есть семена человеческие, ну, земные, они должны быть в среде земной, растворенные. На полочке они ничего не делают. «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий земли земной есть». И говорит, как сущий от земли. «Приходящий с небес есть выше всех». И что он видел, и слышал, о том свидетельствует, и никто не принимает свидетельство. Принявшее его свидетельство, Сим запечатлен, что Бог и истинен. Ибо тот, который послал, которого послал Бог, говорит Слова Божии, и не меряет Бог, дает духа. Тот, который от плоти, немерую плоть буяет. А тот, который от Духа родился, Бог немерую дает Духа написано. У вас каждого безмерное могущество. И вот мы сидим на том седалище, так? духом посаженном в Духовном мире на небесах во Христе Иисусе, чтобы как Христос являл Отца Небесного, немерую Духа давал. Так и Бог говорит, вы сегодня храм Бога. И вы, вот он, я дверь являю Отца. Это Он через меня творит. И вы, храм Бога живого, Бог живет вас вас Духом Святым. И вы, из ваших уст, из ваших двери уст, из чрева течет река. И куда попадет две струи, все будет живо там. Это наша задача сегодня сидеть на Моисеевом седалище, так? И, и это самое, Духом общаться с Богом, а через физическое тело являть то, что Бог дает нам. Вот это те кони, вот это те стрелы, которые поражают врагов, вот это те, которые стоят на этом камне на слову. Это те народоправители, которые не господствуют над людям, а освобождают народы от, от Египта, от рабства, от врагов, болезней и все, и защищают народ, царствует чтобы они процветали все. Павел говорит, под чистым моем войдут лютый волк, а пока я здесь, все будет в порядке. Аминь. Вот, друзья, вот это должна бы вера, она не должна быть. Смотрите, вот так пусть. люди болтают, слово правильно. Все, дайте, пожалуйста, еще этот столик там, еще одну картиночку и все. Почему я так судя, медленно говорю? Вот, смотрите, сидят люди, так, голодные, и можно это яблоко... Как ушли голодные, ну, может, что-то схватил яблоко-то, съел. А семья, так, оно не кормит. А что кормит? Дерево. Это, если люди, вот, на фарисе сидеть... Фарисей тарабанит, рассказывает все, а приходит все-таки проблема, а он ничего не может решить. Потому что проблемы надо входить в духовный мир и выходить. И сегодня завеса разодралась, и мы родились и слышали в Царстве Божьем, и мы должны людям давать жизнь. я прохожу, я принес Царство, я открыл уста, я верю, через мои уста течет Слово в Духе Святом. И оно людям открывает мозги, оно пишется в сердце, в разуме, и, это, и работает у людей потом. Оно живое, оно напоминает, оно приносит плод, оно меняет людей. Вот это наша задача, понятно? Поэтому сегодня, чтобы в вере, надо вера, она должна быть, быть разумное учение, служение. Мы должны понимать, что мы со смыслом. Вот я молюсь, я Бог, что ты тарабанишь? Там я говорю, я на языках молюсь. Я говорю, что я должен по твоей молитве делать? Я допоминаю вам часто. Говорю, так вот ты машину завез, газуешь, кондиционер работает, музыку слушаешь. Говорю, а куда ты едешь? Назидание идет. Но время бензина уходит, ты же никуда не едешь. Что я должен? Вот я машина, что я должен делать? Что я должен делать? Вот туда ехать. Ну так включи скорость, руль туда направь, и газуй тогда, молись, и тогда ты двигаться будешь. А Говорю, что ты хочешь? Вот я хочу за жену молиться. Только вот направь, как Моисей на Египет, или я на Израиле, там вот, закрывал небо, открывал, Тут на Египет трусил. Так и ты направь на жену, что ты хочешь? Вот то-то-то-то. Возьми этот сих, и кюрабака, бака на китире, и и вот из шрева твоего, через твое дерево выросли, будет их. Вода течь, плоды капать. Ты, а ты что-то там за жену. Я, может, тебя даже понимаю, что ты за жену. А Сатан скажет, что ты пришел в жену благословить? Он тебя просил, он на языках молится. А воля его, он тебя просил, он тебя разрешил. Что ты туда пошел? Все же через волю должно пройти. Понимаете? Поэтому вот наша вера, она должна быть не тупая такая, знаете, а вера разумная, со смыслом. Мы соработники. Мы должны понимать, что мы делаем. И делать дерзновенно делай. Зная, что делать, И оно будет работать. Аминь. Итак, как тема называется? Я дверь. Вы во Христе Иисусе? Народ. Вы во Христе? Значит, что вы? На Моисеевом седалище кто сел? Книжники-фарисеи, так. Где они? Их нет уже. Кто сегодня сидит? Мы. И кто мы? Дверь. Храм. Из двери уст течет... Вот двери уст, Давид говорит. А у нас из, из парового храма течет две строи Слово в Духе Святом. Орех и жизнь в орехе. Яйцо и дух. Орел в яйце. Вот я, физический человек, и у меня есть Дух Животворящий, Христос. И как я носил перстного и делал плоды, детей нарожал, так и Бог говорит, вы сегодня внутри видите в себе Христа. Видите в себе Храм Божий. Видите в себе Христа, в котором живет Бог. И открывайте уста и говорите Богом, говорите как Слава Божие, говорите Богом Слова Божие, действуйте как Бог, все эти семена Его, он же дал вам семена картошки, вы сеете. Дал семена цветов, вы сеете. А теперь вам дал семена духовные. Сейте дерзновенно также И верьте, что Бог взрастит. Вот это вера. Вот это суть веры. Вера откуда? От слышания. Слышание от Слова Божьего. И надо же, проходящий Богу верил в это Слово. И правильно поступал. И Бог воздаст тебе, согласно этого Слова, плод. Но есть процесс которые мы должны понимать. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, великий всемогущий Бог, что мы пришли в Дом Божий и слушали Твои слова, слова веры. Слова мудрости, слова истины, слова любви, слова жизни, твои слова. И мы сегодня благодарим, что ты нам растолковывал свои пути. Потому что все люди слушали, в общем-то, а ученикам ты рассказывал тайны Царства Божия. И я сегодня рассказывал тайны, что происходит внутри, как это все работает, как нам стать в работе, как нам на седалище в этом Моисеевом сегодня работать в духовном мире. Господи, и я тот, который сеял, и я сегодня призываю дождь благословения. И продаю эти сердца, и эти семена, посеянные тебе, и говорю: сеющий, поливающий, ничто. Я делаю шаг назад. И, и пророчествую, что ты взрастишь эти семена, ты взрастишь эти семена, ты откроешь эти тайны, и мы будем работать, и мы будем работать, как вот земледельцы работают и кормят весь мир, а другие кормят газом, короче, машиной и, и так дальше, и нефтью, и всем железом. Так и все из земли, так и мы из духовного мира. Мы там благословлены всяким духовным благословением небесах. Мы это имеем, как земля все имеет. Но через слова Божии мы будем это давать, мы будем это давать людям, мы будем кормить людей, мы будем с неба. Являть твою любовь, она будет изливаться Духом Святым через дары, через служение, через власть. Много различно будет честь жизни, И я проглашаю, что церковь полнота, наполняющаяся во всем. Это сработало в Христа, это сработало в апостолов, и это сработает в нас. И все сказали Аминь. Халилюя.